Привет! В этом видео расскажу о силушке одного из главных героев аниме Великий из псов. А Дазае Асаму. К несчастью, твоя способность на меня не действует. ЛИЧНОСТЬ Сперва стоит отметить его характер, и какая он личность – это играет немалую роль во время драк и в опасных ситуациях. Андазай, работая на мафию, вел себя хладнокровно и расчетливо. Он был чрезвычайно уверен в себе и был потрясающим стратегом, придумывая планы, чтобы уничтожить своих врагов. Дазай стал самым молодым руководителем мафии. Убивать людей для него было раз плюнуть. В самых стрессовых ситуациях Дазай пребывает в спокойствии, что дает ему трезво мыслить. Куда ты собрался? Ну... Жестокость не обошла стороной Дозая. Иногда он психует и стреляет по несколько раз, когда жертва уже умерла. <связывая> <связывая> Ведь этого не как сказал Ода, Дазай будто бы родился, чтобы быть в мафии. Можно сказать, он родился, чтобы стать одним из них. Также стоит сказать о том, что умереть ему не страшно. Кто читал книгу «Исповедь неполноценного человека»? Вот тут да сделал отсылку на свое же произведение, где хочет самоубийцы с красивой девушкой. Сейчас я мечтаю о парном самоубийстве с прекрасной дамой, так что перспектива быть насмерть. Но, к сожалению, в книге он выжил, а девица погибла. Ой, ну не то, что в книге, а в жизни так же произошло. Ты жутко силён и не привык полагаться на хитрость и расчет. Ни в играх, ни в битве умов. Умственные способности. Дазай добился высокого положения в мафии неспроста. Он обладает недюжиной ума. У Дазая хорошо развито дедуктивное мышление. При расследованиях ему нужно все, каждая зацепка. Отдает приказы так, чтобы подчиненные оставляли для него следы. А если кто-то напортачит, особенно Акутагава, то даст по морде, вместе с этим обучая Акутагаву. Для мафии и агентства он являлся ценным сотрудником. Думаю, в агентстве он второй по дедукции. Это я знаю. Потому что сам все спланировал. Я хочу знать, что случилось после. Помимо дедукции, для осуществления своих планов, Дазай часто прибегает к грязным методам, зато эффективных. Физическая сила. Кроме мудрого ма, Дазай не обделен физической Она нужна для эффективного использования своего дара. Былые дни в мафиозе хорошо бил по морде Акутагавы. Извини, что ввел в заблуждение. И чувствует неплохо, быстро уклоняясь от атак. В общем, в драках он уж точно выше среднего статиста. К тому же он очень прозорлив, может читать атаки противника, анализировать его до мельчайших подробностей. Я отлично изучил твои движения, скорости, навыки. Ну еще можно отметить, что он узломщик от бога. Так ты мог сбежать в любое время. Способность. Способность называется «Неполноценный человек», что отсылает на произведение настоящего Дозая Асаму. С помощью своей способности Дозай нейтрализует, делает на нет способность жертвы, которого коснулась его рука. Моя способность позволяет рассеивать чужие силы одним лишь прикосновением. Впрочем, не обязательно касаться рукой. Любой физконтакт с его кожей приводит на нет силы эсперов. Кроме контакта с человеком, когда вражеская способность касается Дозая, она тоже нейтрализуется, и жертва полностью теряет силы, хоть она лично не касалась Тазая. Поэтому те, кто только полагаются на свой дар, в частности, обречены на проигрыш против Дозая. По словам Артура Рэмбо, с его даром даже на западе никто не совладает. И вправду, могучая способность. С его антидаром даже на западе никто не совладает. Да, хоть эта способность такая скверная для врагов Тазая, но у нее тоже есть слабости. Их в принципе немало. Первое просто не касаться Дазая и не атаковать его способностью. А Артур Рэмбо, узнав силу Дазая, держался на расстоянии и не позволял ему контактировать с его даром, но благодаря общими усилиями с Чуи они удержали верах над Артуром. Второе. Умилость врага. Зная способность Дозая, можно держать дистанцию и победить его. Как-никак его пробивают физические атаки, так что пистолета достаточно. А если все таки Дозай коснулся, то ничего страшного, если вы увертливы, то можете сделать так же, как и Чуя. Он успел мне врезать и убрал мою руку. Третья слабость. По-видимому, нейтрализация не действует долгое время. Постоянно надо держать Эспера под руку, иначе он сможет убежать и активировать свой дар. Поэтому Дазай в частности вырубает или же изнемогает Эспера после нейтрализации. Четвертая слабость. Разновидность способностей эсперов. Можно сказать своего рода естественного врага. К примеру, Ода и Андрея видят будущее. Они могут узнать, что может предпринять Тазай. Да и еще нужен непосредственно контакт с телом Оды или же Андрея, ибо их способность в их же восприятиях. Кстати, интересно, что если Достоевский и Дозай пожимут друг друга руки, умрет ли Дозай или же деактивируется способность Федора? Может быть, когда-нибудь узнаю. Да и в целом в полной мере неизвестен дар Федора. Даже Дозай не понял, в чем заключается его дар. Не... Не понял... На этом все. спасибо за просмотр, напишите в комментариях по какому персонажу делать обзор способностей. Для тех кому интересна личность Лазая, а именно его прототипа, можете смотреть дальше. Вы можете прочитать книгу «Исповедь неполноценного человека», она маленькая, можете очень быстро прочесть. Но если вам не нравится читать вообще, тогда можете по-быстрому прочесть его биографию на википедии. А если вам и так не нравится, ладно, хорошо, тогда советую посмотреть первые 4 серии аниме «Синее чтиво», с страницам японской классики. Это экранизация книги неполноценного человека. На этом уж точно с вами прощаюсь. До скорой встречи.